Грязь, лякоть, лужи, а под ними глубокие ямы. И это не традиционно в весенний период, а зимой. Движение на коммунальном мосту практически парализовано. Скорость не больше 15 км в час. Правую полосу водители уже давно объезжают. Она усыпана ямами. Но все таки находятся и смельчаки. Правда, заканчиваются такие поездки порой печально. И вот в районе примерно вот метров 15-20, да, просто как хлопок, я не понял, просто как хлопок или камень, что это... Прилетело и просто стекло в дребезги. Как такая вот все, Больше ничего. Сначала Павел Борисович и его друг посчитали, что в машину стреляли из пневматики. Но, как оказалось, стекло прилетело обычный камень. Мужчины вызвали ДПС, чтобы зарегистрировать аварию. Павел Борисович возмущен, кто теперь ему будет возмещать ущерб. Замена стекла обойдется минимум в 5000 рублей. Яма на яме. Его сколько не латают, бесполезно. Это действительно капитально его делать уже. Непростая ситуация и на пешеходных зонах моста. Лужи пощикалут, месивая снега и грязи. Людям приходится рискуя жизнью обходить по бетонному ограждению. Вдобавок ко всему в лицо летит грязь из-под колес машин. Общественник из Федерации автовладельцев Егор Фролов советует всем водителям, чьи машины пострадали из-за плохой дороги, обращаться за компенсацией. Если произошло все-таки ДТП, то есть сломали колесо, пробили колесо, либо отлетел камень, непосредственно оформлять данную ситуацию как ДТП, вызывать сотрудников ГИБДД, полностью все фиксировать, составлять схему ехать в независимую оценку, направлять, э, истребовать из департамента городского хозяйства ущерб. Э, если департамент городского хозяйства будет отказываться, непосредственно обращаться уже в суд. Ремонтируют дорогу на мосту несколько раз в год. Однако долго заплатки не держатся. Асфальт сыпется, и в огромные ямы попадают колеса машин. Ночью грязная жижа застывает, и выбоины становятся больше. Сейчас ситуация на коммунальном мосту уже аварийно опасна. Будет ли в этом году проводиться капитальный ремонт, пока неизвестно. В департаменте сам. Сообщают, пока есть средства и планы только на очередной ямочный ремонт. Состояние дорожного покрытия коммунального моста, естественно, находится в ненадлежащем состоянии. Поэтому вопрос на контроле. И как только погодные условия будут позволять, безусловно, дорожный ремонт на данном участке будет проведен. Что касается капитального ремонта, то в текущем году заложены средства на разработку проектно сметной документации данного объекта. А как ездить водителям до этого времени непонятно. К слову, по-прежнему есть альтернатива 4 и октябрьский мост. Там с дорожным покрытием все в порядке. Цитурян, Алексей Егоров Афонтова. Новости.